Дорогу, молодой человек, от него не соскритом, подошел к парню, который никого не трогал и начинает 커? что? Пормози, давай. Что с ним? Ты как кто тебе? Я не понимаю, что он видит. Ты Ну. Ты шел всю. Что, просто? Покажи, светит какой. На каком основании? На каком основании? Кто вы вообще такие? Представьтесь, пожалуйста, покажите ваше удостоверение. Не трогайте не его! Не Что ты хочешь? Не трогай меня! Я сказала, не трогай меня, блядь! Не трогай меня! Не трогай меня! Я не телефон. не трогай меня! Тебе утонуть нахуй голову. Ага, ну ты не чупай. То, что пацан сейчас очку, ебать, он не берет автомат руки, ебать, он сейчас тут рассказывает, что я там объекаю и там без ухраняю, ебать. Сиджу в пор, ебать, и все, и всю И хочу подругу занести в пор, ебать, и я там на его сиди. И так говоришь, блядь. А Спасибо, заговорил. смотрите, Мы показали вам телефон. и мы Мы можем пойти? Да. Мы да. можем пойти? его? Да. Мы да.